Здравствуйте! Мы продолжаем рубрику «Точка опоры» и продолжаем рассматривать качества. Мы рассмотрели четыре важных, базовых, я бы сказал, качества, на которых, в общем-то, стоят все остальные, почти все остальные. Это масштабность, это нежность, это свобода и мудрость. Действительно, имея развитые вот эти четыре качества можно очень многого добиться в жизни. Сегодня я буду рассматривать комплексное качество, комплексное, то есть которое включает в себя много других качеств. Для чего? А для того, чтобы показать еще одну грань вот этих ресурсов этой мощнейшей точки опоры, качества человека. Всего качеств женских более 200. Все, естественно, я не рассмотрю. Но, кстати, мои друзья, я предлагаю вам написать, какие качества вы хотели бы услышать, о каких качествах вы хотели бы услышать из моих уст, чтобы я разъяснил, что это такое, и, может быть, это поможет кому-то их реализовать в жизни. А сегодня, я говорю, будем рассматривать комплексные качества, их тоже много комплексных качеств, которые включают в себе очень много всего. Например, качество дружбы, но это мы попозже. А сегодня мы рассмотрим очень важное комплексное качество, которое, вы знаете, настолько важно, что я даже не знаю более важного вообще чего-либо в жизни человека. Это качество называется зрелость. Скажите, ну да, слышали вообще, для женщины слово зрелая женщина, это как бы такое уже, уже говорящее о том, что она за, имеет возраст за, там, за сколько-то лет, и поэтому отношение к зрелости неправильное. Друзья, на самом деле зрелая женщина может быть... И в 18 лет зрелая женщина может и не быть ей, и в 60 лет, имея даже много рожденных детей. То есть, это удивительно, очень, но очень важное качество. Например, если человек незрелый, то он может иметь серьезные проблемы по здоровью. Например, все тяжелые болезни, например, как онкология, диабет, ну, достаточно серьезные заболевания, это болезни все незрелых людей. Незрелых людей. Имейте это в виду, друзья. Дальше. Все проблемы, проблемные дети, рожденные в семьях, проблемные э, дети – это дети, рожденные в семьях незрелых родителей. Все. Имейте это в виду. Дальше. Если человек не может, женщина в частности, не может создать семью, а тем более счастливую семью, она незрелая женщина. Независимо от возраста. Поэтому зрелость вообще качество уникальное и очень важное. Оно и сильно проявлено в жизни, в социуме. Потому что, например, все алкоголики – это незрелые люди. Все наркоманы – это незрелые люди. Все преступники – это незрелые люди. Вот вам, пожалуйста, спектр незрелости. Теперь вы понимаете, что это такое, что за качество? И поэтому я им занимаюсь очень серьезно, занимаюсь уже ну, более 25 лет. То есть, это для меня стало понятным еще в 90-е годы. Я увидел эту беду, это на самом деле большая беда человечества, незрелость. Раньше, в жизнь, раньше, в древние времена, в жизнь не мог выйти незрелый человек. Потому что был целый институт подготовки к зрелости, так называемый институт инициации мальчиков, девочек с детства готовили к тому, чтобы они сдали экзамен на зрелость при достижении возраста 16-18 лет, разных народов по-разному, но примерно в этом возрасте. Они сдавали экзамен на зрелость. И только тогда они имели право создавать семью, носить оружие, быть в избранными там, в руководство племени, ну и так далее. А, а, <coughs> но потом, потом это было убрано из жизни. И убрано потому, что в, жизнь, в жизни стали все, стало все больше и больше незрелых личностей. А незрелые личности в древности назывались изгоями. То есть, они изгонялись из общества, жили на обочине общества. Потому что они были, они не сдали экзамен на зрелость. Но потом, я говорю, все это перевернулось. И сейчас во главе общества, во главе стран и во главе в целом, Нашей цивилизации стоят в основном незрелые личности. И они уже творят те все вещи, которые и с нами происходят. И пандемия, там, и этот золотой миллиард, и военный конфликт. Это все, это все создается незрелыми личностями. Друзья мои, вот такая беда. И вот такое уникальное качество, которое может человека поднять из этого всего болота избавить его от алкоголизма, от наркомании, избавить от серьезных заболеваний. Это качество раскрытое, реализованное, зрелость, оно может помочь создать прекрасную семью и так далее, и так далее. То есть это вообще выход в новое качество жизни. Поэтому в нашей академии так много мы уделяем внимания зрелости, и для меня эта тема, ну, я считаю ее основной в развитии личности. Нужно все подводить к к тому, чтобы человек был зрелый. И все предыдущие качества, потом, которые мы рассмотрели, и последующие, они все работают на зрелость. И вот сейчас мы, 27 числа у нас будет открытый, открытый урок по зрелости. Приходите, посмотрите, послушайте, и вы увидите очень много важных вещей и подсказок для того, чтобы вы встали на путь своей личной зрелости. И избавились таким образом от очень многих проблем.